Я хочу Жить у моря, у моря моря, у чудесного прямо в спальню. Я хочу жить без горя, без горя горя. Суша слишком маниакальна, Ближе к морю, где пусто, где пусто пусто, где дороги без всяких меток. Я устала искусно, хочу без грустно. Я чего-то хочу так редко. Я хочу жить у моря. В море-море, моим нервам нужна прописка Я хочу жить не споря, ни с кем не споря Ни сирена, ни феминистка Я хочу жить с прибоем, с прибоем-боем Его циклами правит месяц Охладелок за запоем, разбоем-сбоем Мне бретят лабиринты лестниц Я хочу жить в море, в одном наборе С маяком и оравой чаек Так чудесно, что вскоре и шляпки в сборе Но, пожалуйста...